Йоу, ребята, с вами Антон Савинов. Вы попали на мой YouTube-канал. Да, вы знаете, как называется мой YouTube-канал. Я произносить название YouTube-канала своего не буду, потому что вы знаете, как он называется. Это видео создано также не только для YouTube, но и для Instagram. Видео создано... Повторюсь. Видео создано для YouTube, для Instagram. Эксклюзиво. С хэштегом Хрустим. И все. И сегодня мы будем делать обзор на Хрустим. И будем дегустировать Хрустим. А сейчас мы окажемся в магазине. Ой. Ой. Это я полмира убил, как в мстителях. А ну-ка. Блин, уже полмира, Блин. Выбираю хрустим. Вот хрустимы. Выбираем любой. Томат, багет, сыр. Вот, любой. В принципе, любой можно выбрать. Ну, я почитаю сыром. Да, вот такой, хрустим. Багет. Идем. Оп. И все, и мы сходили в магазин и купили хрустим с сыром. И сегодня мы будем дегустировать хрустим багет с сыром. Кто не знает, хрустим это сухарики, давно уже продаются в магазине. До сих пор на них можно снимать видео, дегустировать, снимать на них обзор. Там есть разные, короче говоря, как вот тут вот, только тут вот хрустим, вот этот сыром это понятно. Вот тут еще есть, конечно, как на картинке там с крабом. С шампиньоном, с зеленью и томатами. Вот. Но это как такие, как, как это картофельные такие вот хрустим, сухарики такие вот. С сыром и картошкой. Такой багет. И все. Меньше слов ближе к делу. Поехали дегустировать хрустим багет с сыром. Погнали! Ну что ж, погнали распаковывать хрустим. Как он тут распаковывается? Блин. Еще блин оксибит всю Блин, какие. О, да! И вот они, вот эти вот хрустим. Вот если это вам, вам тут видно. Да, это хрустим. Так что можем пройти густировать. Да, и вот все сухарики. мне придут хорошие идеи для моих будущих youtube роликов или как, точнее стоп может быть от нескольких хрустимов мне придут свежие идеи для моих роликов на ютюбе да если что оставляйте хэштеги с хрустим хэштегом М -м -м -м, хорошо. Ммм. Mm. Ммм. Mm. Mm. Mm. Хорошо. В Хочем... вообще красота вот эти вот хрустимы. Какие-то пористые, ну-ка. Ммм. Mm. Объединение. Просто. А теперь возьмем по два, чтобы это... А теперь по два сухарика для лучших идей для роликов на ютубе и инстаграме. Для нашего эксклюзива и контента. Пускай бог милует. С богом! А -а -а! Вкуснятина! Первый этап дегустации хрустима сухариков прошел. А теперь смертельный номер! Это был второй этап дегустации в эпичном стиле, с очень писной музыкой. Если что, ставьте лайки за это. Вот, и продолжаем дегустировать хрустим. Ну, честно говоря, объединяю. С вкуса. Вот такие хруст, э, хрустим. И все. Пускай хрустят все! В общем, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, на мой YouTube канал, оставляйте комментарии, едите ли вы хрустим разного вкуса с крабом, с сыром, с картошкой, с томатом, с зеленью, любите ли вы хрустим, помогает это, это вам в вашем мышлении на... Это в самом, но ну вы понимаете, ну вы поняли, да. Помогает ли вам хрустим там в вашем мышлении, там в разных там в ваших хобби и всем прочем? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно на колокольчик, э, подписывайтесь также в паблик ВКонтакте, в Инстаграм и все. Ставьте лайки, жмите на колокольчик, если здесь больше не произошло, и подписывайтесь на мой канал в Инстаграм. Всем пока и с хрустом или же как.